Всем привет, меня зовут Макс Риск, вторая часть, вторая серия. Значит, я тут эту карту убираю, смотрите, какая у меня карта. Значит, у меня тут Винтус. 200G, самая мощная. Ну, есть еще цвет, Бакуган цвета. Для нее я кинул с Бакуган, чтобы врага запутать. Так, карта Ворот на поле. А, тактика. Так, так, так. Окей. Теперь моя очередь. Так, у меня есть, тут есть Аква. Эм, Аква и Вентус Даркус. Окей, есть буква, который меняет стихии Это тоже классно. Нужно только аккуратно играть, что победить. Даркус минус 200 G и плюс 250. Или то или то, блядь. Посмотрю врага, что у него есть. 1200 g он будет отлично если кем-то на fireball fire у него еще буквально цвет может изменить у него будет тоже 250 как у меня у него кстати еще много g силы так что эта карта для него как-то будет отбоем нужно что-то другое придумать о стихия земли не будет 350 отличная карта по сразу вырубает врагам хм, для... Или я потом поставлю карту. Вот, значит, есть тоже 250, 300 же силы. Блин, ну это слишком опасно. Давайте эту карту ворот на поле. Так, Бакуган, бой. Бакуган на поле. вперед, Угу. Он кинул первый, первый его ход. Если не здесь, у него земля минус. И вот, Отлично. Карта в поле. Что задумал? Узнаете в ролике. Так, мне нужно. Ой. Аккуратненько. Так, теперь мне нужно. Блин, я уже не могу. Я думаю, что я могу пострить все же. Почему бы нет? Не рассчитать. Да, я думаю, любой он сойдет. Так, ладно. Так, подождем. сколько и сил. У меня 700 У него 800 тысяч Нужно любого Бакугана, и у кого больше G-силы у тебя, как я помню, 710. А у тебя сколько ж? Тоже 710. Ну просто 700. Хочу 710. Бакуган. В бой, Бакуган. На поле. Показывайте G-силы. 800, 710, плюс еще G-силы за то, что атакуют очень крепко. 720. Ха, тебе капец, конец, да, типа-то Заворачивает Скорпиона. Не так-то просто карту рот открыть. А у меня что ты сделал. Минус 150G силы. У меня 800, 700, 650 вроде бы. Да? 650. Но у тебя тоже минус G силы 100. У тебя... У меня 650. У тебя сколько там должно быть? У тебя 620... Поэтому я тебе открыть. Карту ворот. 350 G-силы. Беам. Так, у 730 730. 770. 590, 1000. 1070. 1070 G-силы. Тебе конец. Вот, блин, что у меня есть хоть. Так, это чтобы было ничья тут лично карты посознаю с тем. Давайте её используем это все такое, потом уже. карту способности активировать. Допустим, дополнительно допункти волна. Ну, типа того... Забрали бакуганы, карта, ворот. деактивирована. Ч ⁇ -то, блин, сделал, не понял. Ха, понял. Зато эти карты способности деактивированы. Зато я спас бакугана. Понял. Так, ладно. Моя очередь. Так. Гана они должны отдохнуть. Теперь один бой. Смотрим. М -м -м -м. Так, врага там у нас есть Даркос, например, с g силы. Яква. Ну, это такая се карта. Ну, хоть что-то дает. Аква. Ой, тут Аква больше, еще, по большому счету, больше. Блин, делать что-то? Зачем мне такая карта? Мне тогда нужно тоже Ако. Фарбоу минус 100 gc силы. Блин, мне нечего тут предпринять. Ладно. Карта в родном поле. Стоп. Надо. Да. твои карты ты его а бакуган на поле. Множественные силы. У него даркус, блин, он уже использовал даркус. Вот черт. Так, здесь пятьдесят же силы. Но дело дрен. Ну ладно, карту роднополе... это мои, это его. Бакуган бой. Рыцарь на поле. У -у -у -у. Показатель G-силы. Так, у меня... Подожди. 520 g -силы. Ха... У меня... Эй. 420. 520, 420. 420. Блин, ага, у тебя стоит же сил меньше. Вот, блин, что мне делать? Тихо, конец. А карту в рот открыть. Это что, тебя поймать? Откуда ты, шкомуш? Быстрый. У -у -у, минус 250. Понял, я стал сильнее. Так, у меня было сколько? Мне было 420. Так, 470. 570 же силы, моя сила возросло, возросла. 570? Блин, меня здесь 50 G силы. У меня сколько теперь сейчас? 520. 300... 80 G силы. Что-то мне сделал со мной. А карту по со мной сеактивировать. Вернуть G силы. Точнее наоборот. У меня только стало 570. Вроде бы у меня 520 плюс еще 500... 570. 500, 900. 790 же силы. Отец М -м -м. А Очей бы куа? стой, Ой, блин, я перепутал. М -м -м. Это добро, по-моему, это зло. М -м -м. Так, наоборот, все делаем. Да, ты проигрываешь, как я понимаю. Ну давайте тебя врубим. Потому что уже нет выхода, как я понимаю. Бям, снова мой бой выигран получается у меня тут две карты ворот это ваша было но оно не сработало лишь что я сделал не так ладно карта ворот смещается а, карту ворот на поле это мои твои Бакуган бой, Бакуган на поле. Бакуган бой, Бакуган на поле. уровень же силы. 530. О, я сильный. 710. Конец. Чай картовар, так я не понимаю. Вроде бы его картовар открыть. Хаос Vengeance, вот блин! ага, Ой, 250 g 1000 Тысяча... вроде, должно быть 900... 900... 60 g сил я стал сильнее! 960? Да ладно! Ааа, -а -а, я проиграю! У меня уже... сколько... 330, а у меня 960! Компец тебе! Конец! Бежу. Быстро Бакуган! Слушайте, обрак наш сильный, а доброт очень сильный. Ну я не знаю, такого выиграете, как выйти. Так это Я не знаю это. А твоя? Вот блин, бакуган бой, бакуган на поле. Возможно, я не правильно сделал, но у меня есть карта способность. Ты думаешь, мне остановить бакуган бой? Бакуган на поле. Поливус 710 же силы. За то, что он напал. Мне, меня, блин, 800... Я, хайбу 790. Так, вот, блин, карт вот открыть. Ну и что тут делать будешь? Плюс 150. 940. 1040. Хайбу 1040. О, Ха, я стал сильнее. А, смена стихии. Аква. Пэм. 700 900 900 70 мне не хватает джисела может посмотреть мне нужен торбогун если есть хоть такое из теки земли ну ладно давай используем карту способность активировать и конец скоро плюс через джисела вот блин меня делать дрянь нечего тут делать ладно карту способность активировать силовая атака вот, блин, что активировать, что активировать. Карпус у активировать. Картус активировать. Карпус активировать. Да я такой не ожидал, как оказывается. Победа. 3.0. 0 Всем за просмотр. С вами был Макс Риск. И Бакуган. Всем удачи и пока. Лайк, подписка. Тут у нас есть сайт, не? Ладно, пока.